Буэнос дес, мисский риду за мигус. Ядерный ну взряд ваши экран. И это значит, что мы продолжаем ровно с той же точки, на которой мы остановились в прошлый раз. Это стрей. И усаживать поудобнее. Хватайте ништячки и будем продолжать заниматься всякой кошачьей хуйней. А также непотребные шутки, просто всякая хуйня. И так. Далее. Мяу. Так. Так, а дальше-то куда я? На этот кондишн, что ли, так, на вывеску. Тунды. Так, ага, правильно идем. Только не знаю, куда сам главное, нахуя. Ищем кореши по всему этому ебному городу. Так. Да, э, бля, а дальше-то куда? Ну, я здесь, в общем-то. Так, либо где-то тут должно быть какое-то очко дьявола, которое я еще не приметил. Сюда может? Да. А, я же забыл, что я кот. Как бы могу пробраться куда хочу. Так, а здесь надо решить опять головоломку. Каким-то макаром остановить этот злоебучий вентилятор. Ага. О, хата чья-то. Бухлявский! Так, вентиляционное окно. Каф. Так, эту ступку надо обязательно распидорасить. Конечно же. Ковер. Но кто бы сомневался, надо обязательно исхуяшить ковер в хламину. Здесь был кот. Блять, почему бутылка не разбилась? Я бы сейчас нахуерился. А, вот еще стопка с книгами. Нужна помощь. Ты в какую дверь-то? А. Ой! Не Так, я так подлозреваю, что... Это Банка Ебуча. Он третий, а не зря я это все сделал. Кажется, дошло. Смотри, он. Видишь, еще одна. Спиздил. Значит, стало того терминала. Все-таки тоже надо уворовать розетку. Я правда не знаю, что это за поебеньки. the time you have to leave the space. Так, брык. Так, туда не залезть. Так, вон, те полки меня смущают, конечно. Так, по ящикам не полазить. Так, а что я, собственно, несу? Какую-то детальку, которую я не знаю, куда присрать. В общем, вся проблема-то, господа. Какая-то, не знаю, не то робомуха, не то, что тут на духе. Ой. О, лятает, смотрик. Смотри, полетела! Ебать, сама полетела. Ну и. Ну все, пиздец вырубил. <звучит> а на ключах-то вместо бролка Винчестер с Мариком. ебучий дрон палит на то, как я А нуля здесь нет. Так, да, значит, надо этот самый цифровой код где-то надо и быть. 3748. Марик, кто тут уже день? Полетели, ебана! Блять, почему ты так ржач-то? Как бы ни пришлось, опять от этих крыс съебывать. Так, куда? All the time you have to leave the space. О, еще лифт. Ебать там рабомухов! Ёбаный насрал, опять Red Bull Racing. У меня всего лишь коды, не Себастьян Фетель. Епс. Епс. О, уборщик. Живая туша. Я и паца не хотел, блядь. Я так чувствую, у меня сейчас пизда настанет. Что за хуйняще было? Так, ну-ка, ну-ка. Ой пизда, ой пизда, куда побежало? Напоминает Фортуну почему-то из Warframe. Да ну, я думаю, кто понял, тот понял. Ну и что он у меня сидит палец, как долбоеб? <звы> Кого я, блядь, сожру? Я всего лишь кот. Крыс он похаует завсегда. Зурк? Би-ба-бу-бу. бу О, свинячая отрыжка, реально, как будто на фортуна плюс. Сука! Ебало эти мониторные. Ну здрастуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! мониторные рожи ту ду ду похуячу я конечно все понимаю, я по часть человек серьезный, местами даже на у меня нет места эмоций, но блять, почему меня со всей этой хуйни так сянь Угу, mm -hmm. нам, значит, туда. Ну что ж. Как говорится, придется поебаться. Так, а есть у них что спереть? Тебя сайт свалить может. Солнце. А вон он, как дрон в рюкзачке прячется, и патород. Мониторные рожи, Ты там Сидит котяра на диване. Интересно, есть там дорога повыше? По идее, может быть, что-то и есть. Я пока чисто так прикалываюсь. Вот конец серии, так сказать. Я вообще планировал, что на месте этого ролика будет э, поход за красками в Detroit Become Human. Но, тем не менее. Detroit меня поднастоебал, во-первых. Во-вторых, ну, эта игра вышла в 2019 году, а не как вот это по горячим следам. Поэтому пилим как можем, товарищи. Уп-вуп. Поэтому мне даже немножко пришлось поколдовать и на время прервать году вор, чтобы освободить самому себе слот, так скажем. Ну, такая... Вот такая хуйня. Так, ладно. Это все, конечно, зашибись, но я, наверное, на этом прервусь. Спасибо всем, кто присутствовал. А с вас, как обычно, Лоис, Пиписька и... Надеюсь, брата, увидимся в следующей серии А с меня, как обычно, контент <с> До скорого, товарищ.